Всем привет, ребят! Вот такая сегодня у нас посылочка. Боевая, он даже и как досталась. Эта посылочка шла почта Сингапура в районе месяца. 2.07 А это 207. 6 августа уже была здесь. Ну и где-то нигде ничего не написано. Но я посмотрел. Действительно где-то месяц. Так, открываем. как. Здесь у нас должна быть рогатка. Вот такая вот рогатка. Будет полезно рыболовам карпятником для прикормки рыбы, так тоже развлечься на рыбалку. Стоит она 10 долларов. Ссылочка как обычно будет в описании. Металлическая рогатка, такая увесистая. Ручка как бы деревянная вроде бы, но да, деревянная ручка. Вот выполнено. Здесь у нас набор шариков. 6 штук. И само крепление. Сама резинка. Не порезать бы ее. С случаем запасной тайтнеты. Все китайцы, может быть, две штуки положили. Здесь еще крепежные шарики. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка В кучу, в кучу, в кучу Еще один убежал Вот так это все выглядит Вот такие крепкие силиконовые трубки Крепятся они вот таким вот образом одевается сама трубка сюда вот да, вот такой вот, вот сейчас достаточно неудобно а. так вот гоняется шарик металлический ну на сайте нарисовано что там немножко оставить надо ну, мне кажется вот так будет достаточно пол сантиметра и вот он зафиксировался вот так вот аналогично поступаем с другими так, шариков здесь у нас раз два три четыре пять шесть семь 8, 9, значит 3 в запас идут. В принципе, в запасы они не нужны. От любого шарика подшипника придут. велосипедного. Так, вот. Второй. Ну, чтобы не затягивать видео, я нажму сейчас на паузу. Конечный результат. Вы посмотрите. Ну, вот так, ребят, все это получилось. Острачно крепкая фиксация натуральный латекс тяжело так тянется здесь натуральная кожа Такое вот здесь крепление материал сам нержавеющая сталь точнее сталь с покрытием хром или никель ну, такая весистая штука сейчас даже массу нужно поверить если весы у меня смогут до 300 грамм ну, 165 грамм приличная такая масса я, как я понимаю шарики для пристрелки вот как-то так Всем пока, подписываемся на канал, ставим комментарий. Всем удачи.